Моя любовь. Мега Сити. Два года проторчать в такой дыре, но я смог набраться опыта. Стало мне и проворнее. А что же заставило тебя вернуться, Чейз МакКейн? Давнее знакомство. Обещание. Долг чести, который я должен вернуть. Да нет, работа или отдых. Это для учета нужно. Кто знает, как повезет. Да, но мне нужно поставить хотя бы один крестик. О -о -о -о! Спокойствие! Штурвал в надежных руках. Я буду любить тебя вечно! Только такой старый морской волк, как я, может так чудно войти в порт. Девушка, а вас что занесло в Лега-Сити? Э -э, это лодка. Ну, бушприт, корпас. Мэр Глисон! Спасибо тебе большое, что вернулся, Чейз. Знаю, это далось тебе нелегко. Менять паспорт не хотелось. Я имела в виду то, как тебя спровадили. Ладно, перейду прямо к делу. Бешеный Рекс сбежал и бесчинствует в Лего Сити. Что? А что с Натальей? Не беспокойся, мы за ней приглядываем. Мне надо поговорить с ней. Я узнаю ее номер. Но если ты действительно хочешь помочь Наталье, разыщи бешенного Рекса и упрячь его за решетку. Еще раз. Чейз, город захлестывает волна преступности. Правда? Да. Смотри. Я уверена, за всем этим стоит бешеный Рекс. Его поимку я могу доверить только тебе, Чейз. Давай в участок и поймай бешеного Рекса. Друзья, всем привет! Сегодня опять начнем опять играть игрушку, ребята, Lego City. Андерковые, ребята, и наш самый крутой полицейский. Полицейский Чейз, ребята, вернулся с отпуска и узнал, что у него в городе творятся какие-то вообще дела такие плохие, И мы сказали, что у нас орудует банда в городе. Капец, и мы сейчас отправляемся, ребята, с вами в полицейский участок. Только мы наверное, никак не проедем. Смотрите, какой движет. О, давай, Чейз, Чейз, давай, Моцик, моцик заберем. Давай, бам. На моцике мы вообще классно можем. Вау. Гонять. Капец, везде проезжать. Итак, ребята, мы отправляемся в полицейский участок, где нам нужно будет переодеться, одеть форму полицейского там и получить какое-то первое наше задание, чтобы поймать бандитов и самого главного преступника Рекса. Опа, кто это? Эй, помочь тебе с пончиками? Спасибо, я сам. Кстати, меня зовут Фрэнк Медок. Чейз, Чейз Маккейн. Чейс, Маккейн! Живая легенда! Правда, что ты упрятал за решетку бешенного Рекса? Ну, у нас было много. Арест произвел вице-шеф Данби. И никакая я не легенда, а самый обычный коп. Как ты, Медок? Круть! Ну, может, не совсем как ты. Ну что, покажешь, что тут новенького появилось? Это большая честь для меня! Я буду ждать тебя! Файе... Окей! Алло? Наталья? Чиз? Да, это я. Ты как там? Разряд! Ты думаешь вообще, что творишь? Не нельзя звонить. Я нахожусь под программой защиты свидетелей. Я волновался. Рекс сбежал. Вдруг он решит отомстить тебе? Знаю, но я ему не нужна. Сам шеф полиции сказал мне, что Рекс сбежал из города. Что? Мэр только что сказал мне, что он здесь. Что? Может я... Да. Лишь бы у тебя не было проблем. Моя проблема — это ты вся эта каша из-за тебя. Ты где сейчас? Незачем тебе это знать. Мисс Смит, подойди к тебе в больницы милосердия. Больница милосердия? Нет. Да. Но не приходи сюда. Потому что если Рекс охотится за мной, я тут не задержусь. Рекс. Фрэнк, ты уверен, что это безопасно? Конечно, это... Эй, Чейз! Это наш главный компьютер! И обычно он так не дымится. Сегодня утром его взломали. Сработала сигналка, и лифт автоматически отрубился. Одним последствия ремонта Фрэнка, его рук дева. И моего молотка. хе это наш главный компьютер. И он у нас никогда не взрывается тут. Бах, его взломали, и он взорвался, ребята. И через приходится, приходится, шевелись руками и собирать его заново, ребята. Одну сторону мы собрали и давай-давай, Чей, -давай. шевели батонами! Главный компьютер работает. Опа, работает. сигнализация отключена. Работа лифта восстановлена. Опа! Мы собрали, ребята, компьютер! Эй, неплохо! Пойду искать того, кто его взломал. О! Если вдруг застопоришься, я помогу! О компьютерах я знаю все! компьютерах! Да! О компьютерах! Чейс, айда в подвал! Понял, госпожа моя, я проведу брифинг по делу Рекса, но повторяю, он уже далеко отсюда. Достала уже, заставила меня нанять какого-то непонятного иностранца. Чейз Маккейн? Дамби? Новый шеф полиции? Так, хоть и не я дал тебе эту работу, Маккейн, но мои приказы тебе придется выполнять. И вот первый, шуруй в подвал и найди себе форму, понял? Вы что, старые друзья? Медок, ты не забыл положить НЗ на мой стол? Не забыл? Я в свой кабинет. Через 10 минут брифинг по делу бешеного Рекса. Хотя, скорее всего, он уже затридевает земель отсюда. И не беспокоить меня! Ого... <связать> <связать> <связать> <связать> да, сегодня у него хорошее настроение. Давай, достанем тебе форму. Нифига себе, горошка на стропе. Капец, какой начальник. Он готов был мне ухо откусить. Итак, ребята, мы спускаемся на склад. А вот и наш подвал. Сейчас я тебе все покажу. Давай, давай, Макдок, Где там мои красивые штанишки? Опа! Там сидит Чак. Он занимается распределением тачек. Новичкам можно пользоваться только одной моделью. Но если ты проявишь себя с лучшей стороны, сможешь гонять и на многих других! Да? Фрэнк, а на скольких ты можешь гонять? Ну, по-моему, нам пора двигаться дальше. Лифт, на котором можно подняться наверх, не работает. Чак говорит, что это для нашей же безопасности, потому что там наверху живет монстр. <монстр>, Монстр. Да. <монстр> Пожалуйста, не дай ему слопать меня. Э, не дам, Фрэнк. А тут у вас что? О, мы еще сюда вернемся. Это нечто особенное. Так, пора тебя приодеть. Утром завезли новую форму. Пойдем, поищем ее. Когда я только начинал, мне достался баушный комплект. Но я смотрелся в нем очень даже ничего. Загляни в эти коробки! Коробки-то я люблю ломать. Итак, честь, давай! Мочи, мочи, коробочки! Сейчас мы найдем себе. Мы должны, ребята, по-моему, как я помню, мы должны собрать шкафчик из чего-то ну, да. Почему теперь выпускаю только сборную мебель? Ну, а как ты хотел-то? И что у нас шкафчики? Сейчас у нас там будет. Форма полицейского, ребята, да! Нам доступен... Чейз, мой фильм, полицейский, ребята! Так, давай, Чейз, переодевайся, переодевайся от полицейского, давай! И! Давай-давай, нажимай, нажимай! Эй! Классно выглядишь! Теперь, когда у тебя есть форма, я могу показать тебе особенное местечко! это отдел снаряжения! Так, какое снаряжение нам надо, ребята? Ну, задание, ну, какое-то задание, первое задание, там, по моему а а, нам еще. Да-да-да, нам еще надо планшет получить, ребята, планшет. Опа, что такое? Элли, ты на месте? Фрэнк Медок, ты что ли? Одну минутку. Тут у нас отдел снаряжения и шкафчик с уиками. Всем этим заведует девушка по имени Элли Филлипс. Приветик! Ой, я и не знал, что ты тут. Мы ж только что говорили. Привет, я Чейз. Да, и это тот парень, о котором ты рассказывала. Чейз Маккейн! Ну, приятно познакомиться, Чейз Маккейн. Мой дядя Дюк рассказывал о тебе. И о Рексе, которого ты упрятал за решетку пару лет назад. Правда? Ты не думай. Тут в участке некоторые в курсе, что всю работу проделал именно ты. Ух ты. <кхем> это полицейский коммуникатор. Фактически твой старый телефон, но с кучей новых функций. Например, я смогу узнавать, что ты делаешь. Для начала тебе нужно подсоединить его к главному компьютеру в файе. Медок, поможешь Чейзу разобраться ради меня? О, умничка. Чейз, как только подсоединишься, я тебе позвоню. Итак. Мы добыли были самый крутой планшет и теперь нам нужно отправляться наверх к нашему компьютеру как я понимаю да? Ну уже я держу лифт. Да здесь я а здесь я беру уже Макдок ты чё <смех> Нервничаешь! Мы поднимаемся наверх и сюда Чейз. Да знаю я куда сюда давай к компьютеру Чейз побежали побежали давай <смех> бежим к компьютеру наконец-то давай воспользуйся компьютером. Соединение установлено идет синхронизация. Выполнено. Один процент. Эй, Фрэнк, кто-то должен разбудить шефа. Я слишком много я работаю. Не Второго увольнения мне не вынести. А, все равно я не хотела идти на этот брифинг по делу Бешеного Рекса. Ключ от кабинета у тебя. Я же все еще держу его в руке, так ведь? Нет. О, значит я потерял его. Выполнено. Сто процентов. Я помогу. Чем скорее шеф проснется, тем быстрее я смогу заняться настоящей работой. Спасибо! Йоги-падки, там такая... в городе беда творится кругом я бандиты! Хочу... Мы будем сейчас нашего начальника будить! Давай, честь! Пробуй, пробуй! Отрабатывай честь! Приемы! Так, причина аварии! Кольприт хотел узнать, как долго он сможет ехать с закрытыми глазами. Влетев в окно дома, машина перевернулась и приземлилась на полу в кухне. Если ты за пончиками, то они в кабинете шефа были. Юки-палки, блин! Шеф закрытый! Спит закрылся, крызу Что нам делать-то, а? О, включаем! Эй, Чейз, твой коммуникатор заработал! Да, но теперь я должен помочь Фрэнку найти ключ. Не беда! Я перепрошила твой коммуникатор и добавила функцию сканера. И теперь ты сможешь найти то, что нельзя увидеть невооруженным глазом. Например, призраков. Сколько можно повторять? Это было твое отражение. Спасибо, Элли. Эти страшные, выпученные глаза. Итак, друзья, нам доступен сканер и. Ты собираешься разбудить шефа? Давай. Давай, давай, честь, включай. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-пудом. Сейчас мы, ребята, найдем ключик. Я уже играл в нее раньше. Ага, где-то, где-то вот здесь вот. А Макдоков все призраки, призраки ему все миричит. ого го здесь вот да, давай, дай честь, открывай, тумбочку открывай. И опля, ребята, мы нашли ключи. Сейчас мы разбудим нашего нашего спящую красавицу нашего начальника и прям и скажем. Вставай, вставай, у нас ограбление кругом, а ты спишь. Ну же, у вас брифинг по плану. Просыпайтесь. Ох, блин, он не встает. Не хочу. <смех> Не хочу тебя. Давай, собирай. Что-то там надо собрать. О, музыка, музыка. <смех> О, а, кто там? Э, э, я только на секунду прилег. На минутку. На часик. О, это снова ты. Ладно. Все на брифинг. Немедленно. Слушайте меня! Эй, Гарри, сколько кружек кофе ты уже выпил? Да, я знаю, о чем ты думаешь. Пять кружек кофе я выпил или шесть. Ну? Но... Короче, тебе уже хватит. Так, не буду тянуть кота за хвост. Мэр считает, что мы должны разыскать этого человека, бешеного Рекса. Ну и гигант. Три месяца назад Рекс умудрился сбежать из тюрьмы на острове Альбатрос. Кас это не важно. А важно следующее. Вы должны немедленно... И запишите это себе. Дальше. Первое преступление Бешеный Рекс совершил уже в шесть лет. Мать честная, как в этом возрасте можно додуматься до такого? Да это элементарно, Ватсон. Дело сдвинулось, когда у нас появился тайный свидетель. Но... Тайным он был, пока кто-то абсолютно случайно не проболтался! Показания Натальи позволили нам арестовать Трекса. Он пытался сбежать, но по глупости сделал это на газонокосилке. Глуши свою газонокосилку! Его ключевой ошибкой было то, что он недооценил того, кто арестовал его! Меня! Если за ростом преступности стоит Рекс, то его нужно снова упрятать за решетку. Но, кто бы за этим ни стоял, ему не уйти. Камеры наблюдения установлены во всех ключевых точках. В музее, в усадьбе Фореста Блэквелла и, конечно, в банках. А, что там? Э -э -э, брифинг окончен! Все живо в банк! Um, можно один вопросик, Шеф?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 Опа, Чейз? Да, Медок? Я заблудился. Может, мы отменим пари, а? Блин, Фрэнк! елки палки Выезжаем, Чейз, давай! Блин, эй, эй, алло! Фау-фау, брат! Задавили пешеходы! Ёлки-палки, а чё он? сюда не идёт! Итак, ребята, отправляемся в банк! Там сейчас банда какая-то, банда орудует! Блин, вообще капец! Пальба, стрельба, наверное! И нам нужно... Так, где-то банк... О, вот он, вот он банк, всё! Сейчас ждём подкрепления, подкрепления. за клоуны? Хватай этого Джокера! Итак, ребята, у нас погоня! Невасимый балда, клоуна! Я такой первый раз встречает. У нас, ребята, сколько? Три! Три бандита, клоуна их нужно. Поймать они. Одна смолительно, на инкассаторной на машине на какой-то грузовых хочет от нас, скрыться нас надо. Опа! Вот они, мешки, с деньгами, с золотом там. Ух ты, блин, что у меня? Бензин кончился. Честь! О, ускорение! Вау! Блин, чейз Честь нашел, беда ускорения! И, опа! Ускорение кончилось, лки-палки! Давай, мочи его! Давай-давай! Прижимай его, прижимай куда-нибудь! Ай! Блин! Я в скорую помощь воткнулся! Он чую такой маневр сделал, но я все равно смотрите его! Стоять! Опа! Или я буду вынужден бежать за тобой дальше! А где? Чейс? В другую сторону! Чейс! Ты таки попробуй поймать меня! Чейза завалили, блин, кругом тут на дороге такое движение! Вон, вон Клоун, бандит, ёлки-палки! В зеленом парике! И с красным носом, наверное, да? Так, давай, Чейз, Живели батонами! Давай, щас бью! Повалим на Опа! Толкается, блин! Э, Честь, ты, ты чё останавливаешься-то? Давай-давай-давай! Честь, ты же спортсмен! Ты супер-полицейский! Давай-давай его! Пинай ему по сраке! Бам! Опа! Отлично! Тебе это даром не пройдет. Теперь этим городом правят жулики! Это ненадолго!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 Гадюныш, меня чуть не сломало, я тут тоже тарани тут. Вау, вау. Пропустите у меня спецоперация, блин, мне нужно кафе красу О, вот он, вот он, значок направо. О, блин, а давай по стекло разбить. Давай, бетона, мешай, вау, тараним. ты! Тарани твоя, блин. Бау! Пробьем ну -ка. бау! Блин, что-то нифига. Ну-ка, подача, давай, честь. попробуй разогреть, давай, маленько. Пошалим чуть-чуть, пошалим, ну-ка, давай с разгоном. А, давай, давай! Ускорей! А, нет ускорения! Бам! Блин! Нифига не сломайся. Ладно, все, пошли выполнять задание. Кафе краснуха. Проходим уровень, фиксируем и. Поднимаемся по лесенке. Опа! Уважаемый, Минуточку внимания! Есть тут тот клоун, который грабанул банк. Ну, это было бы слишком просто. Свяжусь, Кайселли.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 Я проделал длинный путь для того, чтобы полить цветы какого-то незнакомца. И что, нам надо через забор пробраться? Полисмен? Чейс, через забор, давай. Давай, давай. Ох ты, блин. Не-не-не-не. О, попробуй по этим. По клумбе, да, вот по пока, пока садовник не видит. Мы там фа-фа-фа, цветы все помяли. Да. И, оба, давай, ого, гараж. Давай, скрывай, скрывай, скрывай. Ты почти поймал меня, парень. Кис-кис-кис-кис-кис. Ух кис, кис, кис, кис. ты, гаденыш какой, а. Она... Что это ты там делаешь, Блин. А?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 Прыгай на грибок, прыгай! Чиз! Ёлки-палки! Ёлки-палки, ладно, залезли! Что у нас тут? Бежим, бежим! Эй, тебя ведь Джек зовут! Так воспользуйся бобовым стеблем! Ох, прости! Сломал! Ой, какой, я. В красной кепке, гадёныш! В красном парике, блин! Чиз, надо... то опять какие-то... О, у нас вот здесь, включай давай, сканер, сканер!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 Цветочки, че мы бежим, бежим, бежим, так куда бежит, куда шланг ведет-то? Так, вот это вот надо освободить, тут что-то за фигня какой-то мусор накидали. Ну-ка, давай, идей. бам! Отлично. А где вот это? Э, я не понял, где. Ну-ка, дальше давай. Чувак, ну-ка, брызгай Бам! Расселся тут. Елки-палки, куда че? Где? что то мы не сделали, ребята. А, вон, кучка еще завалена, елки-палки! Ну-ка, давай! О, вода пошла, пошла, вода, вода. <смех> что делаем, ребята? Нам надо воров ловить клоунов этих всяких балдюганских лки, пока мы тут. <смех> занимаемся поливом газонов каких-то. Офигеть. И что у нас? Вода идет, идет, идет, идет. И бам! Уперлась в ящик. Ну-ка, чей, слова, ящик. Бам, что-то должно произойти. Да ну, что-то, что. -то, что -то... О!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 Сейчас! Хватит! Я самый законопослушный клоун на свете! Блин, а куда убежал-то он? Э! Направо, направо, да, Чейс! Вон там стрелочка! А, а -а -а, да, вон он! Да, давай! Погнали! <с PCB> Чей, давай, давай! Тебе меня не поймать! <с ilusode> Ух ты, блин! <сур into the air> Маневры он такие вокруг столба делает! <сур Into the air> давай, Чей! Кинь в него, что! Кинь в него! Опа! Есть, отлично! Бам! Наручники отдельно! Все! Он арестован! хоть можете хранить молчание! Так, выбирай! Либо по-хорошему, либо по-плохому!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 С удовольствием! Отлично! За мной! <связь> Чувак такой! Вы меня не выучите! Мне нужно открыть ворота. <связь> Какой-то какой вообще непонятно! В каком-то языке говорить! Ребята, давайте ему поможем открыть ворота. Нам что нужно? Вот сюда по стрелочке нам надо. Давай, через, да, на коробке надо, на коробке запрыгай! Залезайте на ящик! Залезай, залезай, давай! Опа, есть, отлично! И. Погнали, погнали!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 Не вопрос, шеф. Подзарядился грязным бутером и Фау такой сразу счастливый, так, друзья. Опа, мы ну, сейчас на край, поедем наверх куда-то на корабль. Давай, давай. Погнали, погнали. Давай, давай, аккуратно поднимай, тихо нас, давай, не болтай сильно, крановщик, И все, давай, отпускай. Бам! Ногами рычаги, такой, тю -тю, управляет, газета читает и управляет такой краном. Вообще крутой крановщик, я тоже так хочу, ребят, на кране поработать. Опа! Контейлер, тихо! Доставай пистолет, доставай. давай, честь! оба Опа! полицейский! Не просто полицейский, я сегодня на задании! Блин, елки бах! <смех> Убегай, чейз! Забор прыгнул, давай, прыгай! Вау! Бах! В <смех> воду! О, не, не паши тебе, ты гребешься, как ты, вообще как акула плавает <смех> и прыгай, прыгай. Такой. Вау, вау, такой дикий какой-то полицейский, чейз вообще офигеть! Стоять, полиция! Стоять! Стоять! Эй, ты синяя шапка, стоять! <смех> я сейчас тебе кину пистолетом тебе! Я тебе по пяткам сейчас напинаю! <смех> давай, давай, Чез, беги, быстрей, быстрей! Стоять! Или я буду вынужден бежать за тобой дальше! Свой фирменный приемчик, Чейз, произвел И Опля, ребята, три! Мы три бандита! Yeah. Ну, ты поймал этих клоунов? Да, шеф. Тогда займись пробкой на мосту Оберн Бэй. Эти новички заварили там такую кашу, что даже тебе ее не испортить. Ограбление банка, ребята! Предотвратили ограбление банка, поймали всех бандитов, ребята. И у нас там какое-то происшествие на мосту. На мосту так, давайте доберемся до. О! Гузовик! <сих> Чей давай! Я люблю Приступ на таких его. больших машинах! <сих> ломать все! Вау! Разворачиваемся, ребята! Какое-то происшествие на мосту, и нам нужно туда добраться! Давайте погоняем маленько, погоняем до города. Ребята, добраться нам нужно и узнать, что там такое и как-то... Капец, я, я машину богом везу. Бам, бетонную мешатку сломал. Вон еще на бетонный мешатка, давай ее. Повлезали тут всякие. Ох ты блин, я прям в стену врезался. <свы> Вы же умеете водить, помогите мне. Без паники. Вы налево и вперед. Вы назад и направо. Вы налево, затем направо и четок налево. Вы продолжайте в том же духе. А что надо. <связывая> Эй, Мэп! Мне нужна ваша машина. Моей жизни мало было, решил еще и мою тачку угробить. А ты совсем не изменилась. Ах, не заговаривай мне зубы, из-за тебя мне пришлось полностью изменить внешность, я даже перекрасилась. А разве ты не была блондинкой? Ты... А... Поеду попрощаюсь с папой и больше в Лего сиди не ногой. Мы еще увидимся! Нет! Чейз, что там с этой пробкой на дороге? О, просто один водитель съехал с катушек. Я все уладил. Ясно. Но мне понадобится новая машина, и я свою потерял. Вообще-то, она даже не совсем моя была. Забудь! Фрэнк за неделю по две теряет. Рядом закусочной к северу от тебя раньше была полицейская точка вызова транспорта. Вроде бы ее снесли. И мне нужно ее заново построить. А ты сообразительный, Чейз? Э -э, здравствуйте. Говорят, тут раньше точка вызова транспорта была, это так? Нашел, о чем спросить. мои бензоколонки разлетелись в дребезги. Нет бензоколонок, нет клиентов. Хотя наш знаменитый пирог с маринованными яйцами отпугнет даже тех, кому нужно заправиться. Если починишь, отблагодарю как следует. Итак, друзья, у нас. Задание, нам нужно собрать разломанную бензоколонку, ребята, чтобы он нам, блин, показал, где эта точка доступа, где, блин, мы можем заказать себе новую полицейскую машину. Итак, ребята, мы поставили а, две давай, бензоколоночки, давай, восстановили, и еще две, да, надо? Так, давай, честь, давай, давай, шевелись, шевелись! Еще одно осталось, да, да, да, вот это вот, все, собираем, собираем, и... Так, и... опля, готов! Работает! Закусочная спасена. Чем тебя отблагодарить? Мороженым? Сосиской? Мороженой сосиской? Последний вариант почему-то никому не нравится. О, знаю! Ты можешь взять этот суперблок! Он пригодится тебе для строительства точки вызова транспорта! Думаю, где-то тут еще один суперблок завалялся. О, блок, Чейз! Давай, блок, бери и где-то. О, здесь вот, да! Давай, давай! Включай сканер, сканер! Чиз, давай, давай, доставай, сканер! О. Так, он-дум-ду-дум. Где-то, ребята, нам нужно собирать блоки, чтобы потом можно было собирать, опять какие-то новые машины, собирать, какие-то вертолеты собирать, там всякие вот на этих точках доступа. Чтобы нам дальше можно было проходить спокойно игру и там не заморачиваться Где-то у нас здесь. Блин. Тут спрятали блок, капец. Елки. А вот в этой мусорке! Да-да-да! Давай, Чейс, открой! Мусорку открой! Бам ногой! Опа, есть еще один золотой блок! И это получается мы, наверное, Два блока, да. Мы в прошлых, в прошлых играх еще не, не собирали блоки, а вот только вот сейчас начались блоки, потому что у нас начинается строительство. Что у нас здесь? Ого! Вот это клево! Нифа себе! И что? Бам! Нам что-то доступно! Что-то постройки доступны, ребята! И. Опа! Ну чё, мы соорудили, чё мы соорудили, мы ещё нифига не соорудили, Пах! доступна машина быстрого реагирования, о, крутая полицейская машина, мы ее сейчас будем, наверно собирать, да? Давай, нажимай, честь, нажимай на пульте там, пау, опа, категория, машинки, у нас только одна машинка сейчас, только доступна, остальное, все, у нас еще ребята, закрыто, потому что мы только начали играть, давайте, да да, -да красный цвет, красный цвет. Вау! Бам! Красная машинка. Ну такая простенькая пока машинка, но потом, наверное, будет гоночные машины. Чейз, совершается очередное преступление. Грабители забаррикадировались на крыше Лего Сити ТВ, и нашим до них не добраться. А чем я-то могу помочь? Крыльев у меня нет. Да, но мой дядя Дюк работает шерифом заповедника Колокольчикова. И у него осталась пара старых служебных кашкомётов. Забираться на здание с ними легче легкого. И падать тоже. Поэтому мы и перестали их использовать, так ведь? Ну, если ты не хочешь... О, хочу, хочу. Отлично. Я передам дяде, что ты едешь. Какашка-меты! какашка они как-то лазят по стенкам, по большим банкам. Капец, ребята, сейчас мы посмотрим. Мы сейчас ездим в старый полицейский участок и посмотрим, что там за какашка нам, дяденька. Дедушка передаст, мужик. уже... Я маленько срезал дорогу, и будто вот старый полицейский участок, который стоит в лесу. И сейчас мы посмотрим, что это такое <смех> за какашка мула. Да, сэр, я Чейз. Эли должна была сообщить обо мне. Конечно, сообщила. Приятно познакомиться, Чейз. Дюх Гегельберри твоим услугам. Я все про тебя знаю. Прости меня за прямоту. Ты тогда, конечно, оплошал. Но все равно, вышвыривать тебя было все-таки чересчур. Особенно учитывая то, что у тебя уже был свидетель под рукой. Да, но на ошибках учатся. Больше такой дурости я не совершу. Воу! Живой? Все в порядке. Так и есть у вас этот кошкомет? Есть, есть! И я с радостью отдам тебе этот ржавый металлолом. Эта груда хлама не помогла мне поймать старушку Бесси. Полосатый а? окон, серый. Вот такой щи. Чего? Ничего. В общем, мне пора. Нужно еще арестовать грабителей. Пока! Удачи тебе с кошкомта! Этой штуковины не так просто орудовать! Ха-ха-ха-ха, дядюшка не умеет какашкометом Итак, ребята, какашкомет нам доступен, мы отправляемся на ограбление банка. Чтобы предотвратить ограбление банка, нам нужно лазить по стенам, как Человек-паук. И мы взяли этот какашкомет, и он нам поможет. Ребята, где наша машина? Наша полицейская машина, которую мы собрали на точке доступа. И сейчас мы куда, где? По я что-то... Нифига пока не вижу, где это у нас... Опа, звоночек. Привет, Чейз. У нас тут проблема. Этого следовало ожидать, а то все слишком гладко шло. В чем дело? К нам поступает противоречивая информация о точном местонахождении грабителей. Шеф послал наших людей прочесывать округу пешком. Думаю, ты можешь ускорить процесс. Если ты залезешь на бургер-жуй, отмеченный у тебя на карте, то смогу использовать бандиты-детекторы, вычислить в каком они здании? Именно. Удачи, Чейз. Итак, ребята, отправляемся в бургер-жуй. На бургер-жуй мы там, наверное, включим сканеры будем... Ну, я маленько опять срезал, срезал, срезал дорогу, и вот он, вот да, бургер-жуй. Бургер крутится тут на столбе, и это, наверное, и есть бургер да Да-да-да, вон там, точечка отмечена нашей контрольной. Опа, <смех> крутяк, и на, напротив, наверное, вон там здание, наверное, это и есть банк, где прячутся грабители, наверное, да? Вот он, бургер, <смех> и нам надо на него как-то забраться. И, блин, а, а как нам забраться? Так, о, Эл, что тут? А, бам! о, <смех> какашка <-то> мёртая же, <смех> Блин, а как <смех> а -а -а. Блин, как? <смех> <смех> Ну-ка еще раз есть а, и, и опа! Ипа <свист> себе наш какашка метна! Я я думаю, просто надо стрелять и дергать, а тут оказывается просто Стреляешь, и он тебя тянет вверх, прикольно! А это как? Ну это-то тянуть надо-то! А, Давай, давай, давай! Там местница, похоже, давай, давай, давай, давай! <свист> местница, да, давай, давай тяни, тяни. А, блин, ну нифига не получается, что за фигня такая! Я же сильно тяну! <свист> Честь! Блин, фигня какая-то. Ну-ка, давай еще раз пробуем. Ай-яй-яй-яй-яй, права, еще раз, еду. И давай, иди, иди, иди. О, лесенка, все. Честь молодцу, блин, вообще, кроссовчик. Поднимаемся мы наверх. И. Ага, еще одна весенка, давай, честь еще наверх. Давай, давай, на самый бургер, жуй. Опа. О, давай, сканер, сканер, сканер. Так, ребятки, и где же вы спрятались? Так, так, так, так, так, так, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, да да вот они, вот они, вот приближай, давай, давай-давай-давай-давай, они, вот вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, пора уже кончать с этими пафосными клише. они, я обнаружил грабителей, но я заберусь на соседнее здание. Так я смогу наскочить на них с крыши и застать их врасплох. Или, если не допрыгну, отдохну недельку в больнице. Везет, Еда в больнице отменная. Честь, ты давай! Аккуратней! Прыгай! Не ломай себе ноги, а то блин! Я кинь буду играть! Вода! Перепрыгай! И вау! Чук! Сальта! Бам! Ты вообще как человек-паук, натуральный, такой, Бам! Какую-то четку толкнул. Так, так, так. Перепрыгивай дальше, давай, давай! Дальше. Опа, есть! И. Ну, ау! Бам! Дверь, дверь, дверь! Где? вход, вход, вход, ход, где? Че, кого? Блин, все закрыто. О, во! Такашка Бам! Я уже специалист! Какаш-комета могу пользоваться конкретно! Вон, еще выше стреляй, стреляй! Ай, бам! Ну не по себе, смотрите Могу кучу этажей! Длинная такая великолепка, какаш-комета я! По четыре этажа, по три могу пролетать, вообще капец! Опа! И его, контрольная точка! Давай монетки, монетки еще маленько соберу! И контрольная точечка, так! Запрыги! Опа, что там! Вау! Час! На крыше! Хорошо, что у меня нет боязни высоты и всяких других дурацких фобий. Банжур! А -а -а! Французский попугай! О, совсем форму потерял. Меня сейчас Кондратий хватит. Надеюсь, на это здание можно как-то попасть. Итак, друзья, на соседнем здании здание укрылись у бандиты, и нам... Опа, о, какашка мертвая, давай, честь. Ай, не падай, аккуратно, честь. Да вон, вон, смотри, смотри, наверху, вон, ант антенна до спутника, вау, бам, о, отлично. И мы, а мы хоть в ту сторону-то идем, что-то в обратную сторону идем, честь. Эй, аккуратно, не падай, не падай. И тут опять таки блин, это, надо как-то по кругу надо пройти <связать> И вау, бам! Так. <связать> Похоже, начинает мутить Чуть не свалились, а блин, не фа себе тут Кругом без кукушка меда. Вообще бы капец, мы бы никак не прошли И нам надо как-то банду, сколько? Смотрите, ребята, 4 бандита 4 бандита, мы их сейчас будем <связать> ломать их будем, руки-ноги, прием классный Показывать, главное до них добраться Опа И да-да-да, мы уже пошли в обратную сторону Уже этажом выше это у нас спутнику антенну мы, вот что ломаем? А, тут собрать надо, честно, собрать надо прыгалку какую-то, да? Да-да-да! Прыгал, Бяу! Бяу! Бяу! Бяу! Есть, отлично! Ух ты, блин, а тут что там мы вообще? Тут надо ломать, наверное, мебель, да, честно? Ломать, наверное, да. Ну, все равно эта мебель была на Ну, наверное, тут больше никуда... О, да-да-да, что-то мы собирать сейчас будем. Больше тут у нас пока никакого выхода нету все закрыто. Какую-то фигню мы собрали? Давай, честь. Надо подойти и посмотреть. Вау, Вау! сади, такой хрустяк мы полетели на соседнее здание И мы добрались до соседнего стания, ребят. Опа! Они нас полилили. Эй, там внизу ко! Сматываемся! Я не дам этим варишкам уйти. Я им сейчас дам пассопляр. Ну-ка, честь, покажи, как ты умеешь паркурить. Давай, и фау, такой пролетел внизу. Опа-опа, аккуратно Палка какая-то, по ней надо аккуратно Не свалиться Опа, турники тю, тю. Вот это вообще мастер спорта приемчик. Бах, есть Один есть, а начало положено Есть, ребята, одного-одного Мы завалили, ребята Тут может что-то ломать надо, что-то собирать Блин, какая-то фигня елки палки какую-то антенну, какой-то кофейник сломали, антенну собрали Ладно, пока не будем, ребята, отвлекаться на эти вот посторонние задания Нам надо, главное, четыре бандита поймать Одного мы уже задержали, капец уже, ручники на него одели И, вау, не фазики мы как можем Офигеть А, тут тоже паркурить надо, паркурить, давай, честь Это как турничок такой, давай, в обратную сторону Поверни, давай, и чё, качайся, качайся, давай Фау, фау, и раз и, вау, и прыгай, прыгай! и, прыгай! Ау, бам. <социт> бам! Бам! Бам, ничего себе! Ого! Да я, оказывается, гимнаст. О, вообще крутой перец! Ты че, чей юки-палки! Тут что-то ломать, наверное, опять надо, нет! не не не, -не наверное, чейс, не-не-не! Вон там, по растениям, смотри, смотри, вон там! По стенке растения, расти! Да-да-да-да! Вот, пробуют надо залезть и залезть, давай! Куда <социт> мы, где они, где они? Блин, мы только одного поймали, лки-палки! По трубе давай. <смех> давай. Эй, э, ты не так быстро, ты потихоньку лез, ты что, ты сейчас свалишься? и бам! Аккуратней, бам! Аккуратней! Честь. <смех> Я тебе говорил, потихоньку честь, что-то, вот так вот, а ты так ты так так так Потихонечку, потихонечку, мелкими перебяхтом не мы забираемся наверх! Друзья, что у нас упас-то круто! Круто так честь! Выпрыгнуть Тут у нас тут чайки сервут, сидят на крыше. Тут надо... Меня здесь Ох, нет! Не по себе! О, есть! Давай, через! Давай, ломай ему руку, ломай! Помордим ему, дай, бац! Да! И! Приемчик, ну, через! Что ты? Ну, давай! Опа! Бросок! Опа! И все, одевай! А это уже два! Обычненькие два, ребята! Два, два, два! И еще два остались, а, блин! Где то еще самый главный? Елки-палки! Ты че, пошко-то достал, через? Ты кого там стреляешь? Как ах ты медом-то? Вово, -во, вот по стенам там паркурить-то, на паркурит, давай. Опа, тюм, тюм, тюм, оба. На крыше. О, вон он! Селец сидит! Он там че сидел-то! Ба, завайчик! Он даже штаны не успел одеть! И это уже три. Осталось разобраться с главарем. И последний остался. Это, наверное, главарь, да, или кто это? Пам-пам-пам! Давай, паркурим! Опа! Ух ты, блин, <свещ�> убегает опять а нас, его себе, смотрите. С этим, наверное, придется повозиться. По крышам мы прыгаем, вообще капец. <свещ�> Такая высота, капец, если по-настоящему я бы, наверное, обкакался, вообще капец. Ну, ладно, я самый, самый бесстрашный полицейский. <свещ�> Итак, забираемся мы на крышу. Давай, давай, чей, давай, грибей, грибей, грибей, грибей, быстрее, быстрее, не останавливайся, а то упадем. Фау, сальто сделал, и опять. а мы туда едем-то хоть? <свещ�> мы туда, опа. Опа! Прощай, Боб! Удачного тебе восхождения! <свят> <свят> <свят> На крыше одного из зданий я вижу человека, по всей видимости, главаря банды грабителей, который, кажется, кому-то машет рукой. Меня так просто не уделать! А, и зачем я только свою варежку открыл? Наконец-то объявился представитель полицейского управления Лего Сити! Похоже, эта погоня закончится арестом! Дональд Петерс, место событий, специально для канала Кань. Блин, хорошо, хоть не пришлось заново начинать украть. Чей взял и промахнулся, и тут свалился хорошо, хоть игра как-то на этом же уровне так и продолжается. А то бы капец, мне пришлось опять нам все эти домики, зари, опять, и опять всех задерживать заново. Офигеть! Чувак там что-то там куда-то опять от нас сваливает, елки, палки, куда-то на этом... На этом... Надоел! Сдавайся уже! Офигеть, он куда-то улетел опять на, другой, на другое здание. Давай, честь, шевели по давай, давай, давай! Давай, паркур, паркур, быстрее, быстрее, паркур, как я тебя учил. Фау, фау, помнишь, я тебя учил, вообще капец. А тут нам как? Наверное, опять какашка метна надо доставать. да-да-да, бам! Залетели. И давай вот на эту вот пры прыгучую площадку, давай. И полетели. Вау! <залет> Куда летим, непонятно. И бах, на следующую крышу. О, где он? Чувак, ты где прятаешься? Ну-ка. Помоги, не дай мне упасть. <залет> У меня жена и две рыбки. Давай, говори, на кого работаешь. <залет> это Джордж. Джордж, ногу за... Гериченко! Да ладно! Я! Я не могу! Он мне руки поотрывает! Хорошо! На бешеного Рекса! Рекс? Где он? Не знаю! Он со мной по телефону связывается! И кто тогда знает? Леший знает! Может, Блю? Он в тюрьме сидит! На Альбатросе! Спроси его! Помоги же мне! А ты, похоже, много знаешь Ну да, рука руку моет Но не в твоем случае Ах! Джордж? Джордж ногу задерищенка! Эй, давненько не виделись, Дейв ну что, друзья, вот мы и прошли очередной уровень этой игрушечки, ребята. Но самого главного главаря Рекса мы так, ребята, и не арестовали. Это мы сделаем, ребята, обязательно в следующий раз. Если вам понравилось, как мы сегодня играли, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На этом все, друзья. Пока-пока.